Вот такое вот, такое интересное явление. 100 рублей вон привитос мелкий. На каких-то из ступенях сбились. Ну, в смысле в счете. Интересное место нашли. Я так думаю, символизирует Голгофу. Здорово! Как вот выглядит эта колокольня со стороны. Фотографирую ее с крепости. обратить внимание на плитки, ни жвачек особо, ни каких-то бумажек, ну смотрите вот, все чисто. чисто, красиво и это благодаря вот этому парню. 10 число. Десятое число. Около 10 часов времени. 9. Да что ж такое не Ни туда, ни сюда не попал. Утро прохладное, около 9 градусов. Да? Да, да. Правильно? Ну хоть с этим согласен. сделать небольшой рейтинг мест рекомендуемых посещению посетить и проверить а также возможно что-то добавить к основному списку первое что нас впечатлило и пригодилось это бесплатный работающий вай фай в центре города кстати модники и модницы здесь находится бутик зары 4 этажа ребят реально четыре этажа зары да ладно Wi-Fi здесь, что удивительно, с хорошей скоростью. Вот люди, которые здесь живут, не нарадуются. Он, кстати, нам очень пригодился. Мы смогли связаться с хозяином забронированных нами через Booking.com апартаментов. Кстати, вот фото нашей кухни и вида из окна. Второе, что нам понравилось, это огромный рынок. Как оказалось, в три павильона. Ведь по-настоящему познакомиться со страной, городом можно только когда ты попробуешь кухню этого места или то, что производят и едят местные жители. Вот. да. слышал. А здесь арада. Uh-huh. Какая? А, голод, вол, Да, сюда очень дорогая такая, что я. Ну да. Ой, красота. Вот это -то, с лапками-то, которая, да. Слушай, так бы ходил и ходил, прямо как в музей. Вот, пожалуйста. Живой. И ну, вот сами шевелит. Интересный рынок, прямо как музей морских обитателей ну не знаю как вам но мне очень понравилось вот таком зданию да прям как будто на дне морском побывал а, точно причем точно. Ну, много мяса после рыбного рынка здесь просто невозможно ходить потому что слюни текут господа садоводы они у тебя васильки всячески гладкие. да там были у корови преимущественно куриные а тут вот такая красота уже так красиво а вот эти вот цветы которые у меня не растут цикламена да сколько я их выращивал у меня оно погибает Слушай, виноград сколько здесь стоит? 200 рублей, но виноград красивый. по-другому воспринимается я почему представляю не киселе а капусту ну все друзья а мы пойдем искать башню это вы увидите в следующем видео башня говорят интересная пошли башня интерес сколько ступенек там 560 ступенек вы пройдете с нами в следующем видео или не пройдете. Если мы не дойдем. Да, если мы не дойдем. Третье, что прочитал об этом городе, хотя скорее оно обычно указывается как одно из самых значимых архитектурных комплексов, это замок Терсат. Он находится на одном из холмов. В принципе, его хорошо видно со стороны реки кстати знаете почему так назван город молодцы правильно эта река дала название городу риека что на хорватском языке означает просто река сама же река называется А на за колонны из qr-код можно посмотреть. И вот она, четвертая достопримечательность по нашему рейтингу. Это лестница. Чтобы подняться к его воротам с подножия холма, нужно преодолеть 538 ступеней 3, в крутой лестнице. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 17, 18, 19, 20, 20, да. 21, А, 22, 23, 24, 24, 25, 27, 27, 28, Туда надо идти? У нас тоже интересно. Сколько пришли? За полторы минуты. Смотри, как пробило. Это тут. И выше, и выше, и выше. Вот это, вот это. На каких-то из ступенек сбились, ну, в смысле, в счете, и дошли вот до такого это такое вот пятилевое Вода свежая такая, сладкая, сладкая. Вот, такая вот монахиня я так думаю это монахиня из нефрита какого-то или мрамора вот смотрите как оттесывали ох какой кадр шикарно При этом, кстати, наверное, тяжелее здесь подниматься, потому что, скорее всего, здесь жарко. А сейчас вот самое такое время Фу, халявное. О, как еще далеко где-то Большой лак фактор, чтобы вам. Не было страшно сюда подниматься. Здесь есть туалет, причем бесплатный, бесплатный да? Free, free и free. Помимо прекрасного замка, выполненного в стиле в поздней готике, на холме также расположен храм Божьей Матери Терсадской и французский монастырь – самые значимые религиозные достопримечательности рейки. И вот она, пятая достопримечательность города в нашем рейтинге. Хотя, как говорится в Новом Завете, последние будут первыми. Я назвал это место Голгофа. еще слышал название – Крестовая дорога. Интересное место нашли, я так думаю, символизирует Голгофу, лобное такое место, вот, где казнели Иисуса Христа, и через каждые примерно метров тридцать стоит вот такие вот уровни, так скажем. Да. Он е... Он же боли нашей на себя взял. Он же боли на себя взял наш. Ну, в принципе, вы и так поняли. Кстати, кто-то здесь еще был. И ушел. При зрем была же побачим от людей. Чувствуйте, как ветер начинает усиливаться. Радует. Короче, прости, не знают, что творят. Вот, друзья мои, подошли к Голгофе. Очень руке твои передаем дух свой. и передаем бог своим. Именно тогда подошли к Голгофе, и в это время зазвонила колокольня. Подписывайтесь на наш канал, делитесь нашим видео со своими друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам доброго!